Привет, друзья, с вами канал джека Друзья, привет! С вами канал джека Корва приболела, голос у меня группы, наверное. Дождик на улице. кучи Народ будет на лавочках сидит, гуляет. Он и только с палочкой. Идет вот тоже. Прогуливается. Хотя на улице на небе, вернее, он уже дождик капает. А что я хотел поснимать? Хотел я вам показать сколько вот здесь уток сегодня, я просто сам в шоке, сколько их много, так ладно давайте я э, хлеб, я хлеб купил, короче, кормить уток, сейчас достану. взял такой белый хлеб, смотрите, я хочу показать вам сколько их на мостике, друзья, сейчас на мостик давайте пройдемся вместе с вами, я вернее пройдусь Привет, друзья! С вами канал Джека. Друзья, привет! С вами канал Джека. И сейчас я нахожусь на лавочке, как вы можете заметить. У меня горло горло приболело, голос у меня грубый, наверное. Дождик на улице, кучи народ находит на лавочке, сидит, гуляет. Он иду с палочкой идет тоже прогуливается хотя на улице, на небе вернее, он уже дождик капает. А что я хотел поснимать, э, хотел я вам показать, сколько вот здесь уток сегодня. Я просто сам в шоке, сколько их много. Посмотрите, сколько уток, друзья. Так, ладно, давайте я э, хлеб, я хлеб купил, короче, кормить уток. Сейчас Взял такой белый хлеб. Его откроем подкормим корни мусуль друзья я взял не нарезной я... целый песок батон белого хлеба тут белый хлеб а, блин. надо камеру нормальную брать чтобы автококсировка была настала уже пальцем щелкать Такой, друзья, я взял белый хлеб. Думаю, видно. Кусковой. Короче. Вот такой вот белый хлеб, друзья. Целый батон для уточек. все что-то их реально много. Вот, вкусировалось. Давайте их покормим. Будут они есть или нет кинул хлеб, смотрите, смотрите О, пир пошел пиршество столько их много можно прям руками ловить даже бегать за ними не надо плавать вернее а прям сразу можно их давайте еще покормим смотрите, я хочу показать вам сколько их на мостике, друзья сейчас на мостик давайте пройдемся вместе с вами я, вернее, пройдусь. Друзья, давайте я на мостик пройдусь сюда. Так, так, так. давайте их. Вдруг они, наверное, навряд ли будут есть. Давайте, конечно, попробуем прикормить. Вон одна самая жадная схватила кусок и не хочет им делиться с другими своими сородичами, друзья. На Дикие Утки это район Балашки. От Балашки недалеко совсем. Может быть полчаса езды. Поселок Свердловский, Чокуский район. Какой-то новостройки. Я не знаю, вам будет видно вот такие вот новостройки, а, озеро. Здесь я уже снимал как-то, а, но у меня я ездил на вахту и у меня украли мой телефон и все кадры. Одна сволочь, один урод потер. Вот и. Я так и не смог смонтировать для вас, но сегодня вообще мне повезло, что таки боженька меня любит, я еще раз повторюсь. Давайте их покормим. Смотрите, смотрите, друзья, как они жадно едят. Хлеб. Извиняюсь, если немного камера дрожит. Это у меня руки дрожат, от волнения. Да, при этом с ногами покидаю, вас милится или нет. Наберутся они наглости, подойти ко мне ближе, вот рядом с ногами. Друзья, рядом с ногами я покидаю хлеб. Осмелятся они. Да, смотрите. Будут они убегать или нет. Смотреть. Где еще, друзья, вот такие кадры, как и на канале Жеки. Увидеть. Смотрите какой-то уток. Вокруг. Давайте тех покормим тоже. Чтобы не было обидно вот видите как они отмуряют это самая такая наглая будет она у меня с руки есть или нет смотрите сейчас я попробую с руки покормить я думаю, голод возьмет вверх и они как бы подойдут поближе и мы их покормим ну-ка утки утки не, они что-то убегают. Надо ну, поближе к Боятся, боятся подходить. Но очень осторожные птицы. Эти глупая, но очень осторожная, друзья. Глупая, повторюсь, но очень осторожные. Ну давай, а, аж провалилась, видите, опять как человек жадность парая разгубила но она ведь все-таки умная и хочет подходить хотя друзья я ей ничего ничего плохого сделать не хочу а наоборот покормить смотрите как много давайте возьмем еще хлеба друзья друзья поэтому Заходим на канал, кто впервые подписываемся, нажимаем колокольчик и ставим лайки, вот такие вот жирные. Не забываем, друзья, рассказывать о видео, делать репост. И также под видео будет ссылочка на, на донат, ссылочка на донат или на номера электронных кошельков, куда вы можете перевести какую-то часть денег, которых вам не жалко. Там 10 рублей, 100 рублей, потому может тысячу. Вот, да, для поддержания, друзья, канала чтобы я почаще для вас снимал интересные видеоролики, чтобы у меня желание не пропадало ну и для, для поддержания своего живота, потому что у меня вот сегодня выходной а я выбрался снимать для вас такие интересные видеоролики, видеокадры видеоролики друзья, давайте я все-таки возьму возьму что слева батон, вернее, батон белого пойдемте поближе они вон куда-то Ухуили, ротировались. А, друзья, давайте я. А, друзья, давайте я возьму хлеб. Друзья, друзья, солнца нет, но небо яркое. в глаза, хотя тучи на небе. Давайте я хлеб возьму. Белый, нарезной. И пойдем покормим уток. С вами вместе. Индусы достали, он идут что-то на своем языке. Блин. прибивает мне всю запись. Жесть. люди такие некультурные вроде иностранца. И видят, что я снимаю, заторут а вот на всю глобку. Это какая-то жесть. Впервые вижу таких некультурных невоспитанных иностранцев. Вот, пишите в комментариях, если вы тоже видели таких дикарей. Так, давайте все-таки попробуем покормить. На наших с вами друзья уток. А, вот я на мостике еще раз еще раз, друзья, специально для вас я туда найду, чтобы их покормить, чтобы посмотрели со мной вместе, порадовались. Ну, со мной вместе покормили этих вот а, диких птиц, друзья, которые каким-то образом постоянно уже все больше и больше в Московской области. Повторюсь, я нахожусь с вот, нахожусь, но что-то слишком много для этих мест. Друзья, давайте, давайте, смотрите. Сейчас будет как пиранье, как пиранье, будет наплыв. Вот. Друзья, давайте покормим наши кукуки, что я их назвал, я дал прозвище, друзья, пираньи, они как, жадные как пирани, на мясо, они на хлеб, смотрите, сзади меня они окружают, лишь бы на меня не накинулись, поскольку у меня, видите, булка, булка в руках, вот, я надеюсь, они будут ее есть, У меня не тронут плавно юмор, юмор на потом оставлю давайте их покормим, кстати, дождик видите, дождик и себя будет. надеюсь, я не вымокну бы трусов ну, вот. и мы с вами спокойно найдем домой, но ну, я вернее пойду домой, а вы, наверное будете смотреть какую-то другую видеоролик другого видеоблогера, друзья но пока, какой вот лайк ставим жирный, повторюсь жмем обязательно колокольчик, если вы уже подписаны если не подписаны подписываемся и нажимаем колокольчик ну и ставим какой-нибудь интересный комментарий для продвижения этого видеоролика. меня ваш комментарий зарядка очень поможет. И вам скажу заранее, авансом спасибо, что вы что подписались, нажали, нажали колокольчик и оставили комментарий. Давайте кормить уток. Друзья, давайте покормим наши спальни. Уток, пираний. Блин, Не, у нас неудобно. Тортик плюс еще у меня в руке болтается. Пакет с хлебом. Сейчас они подерутся. Видите, жадные как пираньи, друзья. Давайте покормим. Оп. Смотрите, как, как они жадны. Видите, сколько их много. Они уже оттуда подплывают. Давайте, давайте я покормлю. Не могу уже в руке держать этот хлеб. У меня уже затекла друзья, рука. Не телефон, и хлеб держать. Давайте я так покормлю, покидаю. Вот Так вот сделаем. Пау, пау, пау. Смотрите их как много. У -у -у. Знаете, какая жадная она схватила и поплыла. Бывает так как это как катер других своих сородочей о, видите, какие они жадные друзья, у меня один есть видеоролик жадные белки называется, про белок надо было еще вот этот назвать, жадные утки я на него сделаю ссылочку подсказочку ближе к концу этого видеоролика вы сможете нажать на на иконку, которая появится в видео, и перейдете на а тут вот они эти невоспитанные иностранцы идут давайте друзья давайте попробуем может быть скинем поближе а потом на мостик может они на мостик смотрите смотритесь вот так. да они вроде бы довольно голодная давайте на мостик кинем жарный друзья но ну, я думаю все-таки я заслужил лайк вот какой-нибудь маленький на лайк все-таки думаю что видите кстати эту реклама. У меня батон красная цена. Я не стал тратить на дорогой. Дорогой батон белого хлеба. Взял. Подешевле. Чтобы.. Вот, видите, они. И недорогой хлеб для них вполне. Друзья, вкусный, съедобный, как я. Понял им пофигу. Лишь бы хлеб был. Какой он, сколько он стоит, это не люди. А утки наценники, не любуются в магазине, не плавают, ни о чем не думают. Видите, типа, какая-то. Борьба. Все, давайте. Блин, надо было два, друзья, батона брать. Два батона следа белого. Я что-то стормозил. Видите, типа, как. Друзья, я стормозил и купил, видите какая майка, у меня? с Микки Маусом купил, купил совсем недавно, люблю такие штуки интересные, вещи, uh, Walt Disney. все детство обожал смотреть, и вот решил окунуться в детство, одет эту майку, друзья, такая майка, видите какая майка, интересная, я думаю ее видно, сейчас сам тебя снимаю, оператора нет, с Микки Маусом, вот. Наверное, я сегодня тоже, как Микки Маус, который кормит уток, друзья. Кто смотрел а, «Утиные истории», мультик такой есть. Друзья, давайте покормим. Ок. Смотрите, как много я хочу вам показать. Как пираньи, которые на, на кусок кровавого, окровавленного мяса сплаваются, чтобы отхватить свой кусок, друзья. Смотрите, как много. друзья какая красота смотрите друзья как красиво и сколько здесь много уток поэтому ставьте вот такой вот такой вот друзья жирный прижирный лайк обязательно и подписывайтесь кто еще не подписан тогда я буду все такие вот интересные моменты из своей жизни для вас выкладывать снимать знать что вам интересно так. давайте я докормлю смотрите смотрите как их много давайте поближе сюда покидаю друзья поближе покидаю хлеб хлебные куски крошки чтобы они Э, чтобы крупным планом для вас снимать блин салфи-палки даже нет друзья никак не могу накопить денег неудобно так от руки я хоть и снимаю уже роликов наверное 100 снял от руки но все равно не очень удобно друзья снимать видите как их здесь Мечта, наверное, любого охотника, который любит на уток поохотиться. Так вот. Сейчас, друзья, сфокусирую. А. Так вот, друзья. Сейчас фокус поймаю. Вот а. так вот. Пау, пау, пау, пау, пау, пау. Наверное, мечта любого охотника, друзья. Смотрите тоже, их кормят. Смотрите. Их прям много так впервые вижу столько уток вообще. До этого столько их не было. Что-то прям как пиранье, кидаешь им хлеб. Смотрите, друзья, как их много. Их кто-то, наверное, хлеб покуснее принес. Кто-то их. Пойдемте с мостика, пойдемте, друзья, с мостика туда, покормим. Смотрите, как много. И голубь, голубь, голубь. Видите, там остались хлебные крошки. Я его прогнал, он сейчас вернется. Смотрите, как много. Друзья, Вот так. что-то с рук они вообще не едят а? с рук вообще не едят ну, да, они боятся друзья в том году я слышал вернее видел как они я правда тормозил не поснимал ступил как они Он ушел молодой человек который кормил вот кто-то встал на мостик тоже, наверное, покормить или полюбоваться. Давайте покормим. Такая баталия. Сражение. Такой кусок хлеба. Давайте. Соберу остатки роскоши. Попробую. На мусик мы уже не пойдем. Попробую покормить их. Здесь на берегу надо взять рюкзак мой, чтобы его что друзья что у меня украли И мой рюкзак. Ждем кормить. Друзья, голуби. Люди не очень общительны. Что? Давайте здесь покормим. Если получится. материал сегодня сам друзья ко мне в руки пришел смотрите какая красота красиво люди стоят и утки давайте мусор мусор не будем оставлять если тебя берем в карман ну и мусори, воспитанные люди, друзья, также вас призываю. Друзья, также призываю вас не мусорить, и тогда можно будет вам добр, как и ко мне сегодня. Материал сам приплыл ко мне, как эти утки друзья, булки. Вот, у меня получится поснимать для вас интересные экраны Может, даже сегодня помонтируем, я сегодня выходной, воскресенье. 1 августа, кстати, первый день последнего месяца лета я для вас снимаю вот этих вот замечательных птиц хотел сказать животных на животных птиц давайте покормим вот смотри чего по друзья я прям кайф ловлю откормление так накормим так заберем мусор чтобы мои слова были не просто друзья словами так и давайте неудобно но ладно держать одной рукой хлеб ка камеру телефона еще кормить этих вот пернатых друзья очень неудобно одной рукой эти поближе чтобы по получше рассмотрели этих пернатых давайте сюда поближе покидаю я тоже хитрый не пальцем сделаны, друзья. Мы с вами не пальцем сделаны и поближе, поближе, они видите, боятся. Но все равно свое возьмем, как говорится. Хочу поближе для вас снимать эту красоту, друзья. С рук они явно у меня есть не будут, вы сами видели, они с мостика поспрыгивали. Но думаю, так не откажутся от лишнего куска хлеба. Вон головы сзади пытаются меня атаковать, подкрадываются со спины. Смотрите, смотрите одна утка схватила кусок хлеба а другая за ней уже другие видите как пытаются отнять давайте ее немного так это отвлечем тех которые за ней гнались вот тут голубь до да да остатки хлебной крошки вернее видите сколько сколько друзья вот так Просто наступит зима, озеро покроется, твердый толстый коркой льда. И уже мы так с вами не сможем покормить этих уток. Можно будет нажать на play, включить это, этот видеоролик, друзья. На который я знаю, вы поставите вот такой вот жирный лайк и пару интересных комментариев. А может и будет много. Лайков и комментарии. Ну и обязательно подпишитесь на канал, кто не подписан. И насладимся зимой, летом, кормлением муты. Давайте еще один. смотрите. Какая красота, друзья? И, наверное, так близко их еще не снимал для вас. Видите, какие они. Друзья, больше хлеба нет, давайте будем прощаться. Поэтому, друзья, жду от вас вот таких путинных лайков, комментариев. Ну и подписывайтесь на канал, точно не подписываем. Нажимаем на колокольчик, бьем колокольчик. Вот, а мне пора, пойду я отдыхать домой, завтра на работу мне. Вам желаю тоже хороших выходных. Пока. Давайте, друзья.